Живи по совести и вере, люби людей, твори добро, богатство злато, серебро не приведут желанной цели. Я хочу сказать вот что. Иной раз происходит такое, что люди одеваются определенным образом, выглядят определенным образом. И есть те, кто судит их по одежде. Берут и судят. Вот, например, этот парень, например, он надевает такой-то головной убор, надевает рубаху такого-то размера, или вот эта сестра носит хиджаб таким образом, значит, она из этой секты или группы. Они начинают судить о тебе. Ага, он не носит головной убор. У него такая-то прическа, такая-то длина бороды, походу, он из того течения. Его АКИДА. Вот такая-то, значит, он из той партии, группы, оттуда, отсюда. И это просто нелепо, серьезно. Серьезно. Есть места в мире, где люди просто потому, что ты одет определенным образом, будут думать «Да он же из этих!», говоря об определенном течении. И распространенные черты, присущие этим людям, они будут приписывать и тебе, просто потому, что ты так одет. Приведу вам пример. Я был в Саудовской Аравии 8-9 раз где-то. Несколько раз был в хадже, несколько раз в Омре. Вот некоторые саудийцы восхитительны. Клянусь Аллахом, прекрасные люди. Но некоторым саудийцам от меня двойной дизлайк. Вот должен сказать, от меня им двойной дизлайк. Некоторым двойной лайк, а некоторым двойной дизлайк. Вот идешь ты в Харам, и я замечал такое. Вот я хожу вот так, ношу эту челму, ношу белую рубаху, или любого другого цвета рубаху. Сначала ты надеваешь рубахи разного цвета, разного фасона. И смотришь, что-то не дают тебе салям люди, которые стоят у дверей мечети Харамейн. Не дают саудийцы салям. Опять же, я не обо всех саудийцах, но многие саудийцы у дверей, и даже те, которые ходят мимо тебя, и другие люди, определенно саудийцы, у них рубаха с добротным толстым воротником, потом у них карман вот здесь с ручкой внутри, да, с ручкой внутри, у них белый головной убор с накидкой сверху, с проутюженной как следует складкой посередине, в стиле халиджи, понимаете, да? И они носят ее вот так. Чуть позже я вам это продемонстрирую. И они ходят, одетые в таком стиле, и такое ощущение, что у них свой клуб. Если ты саудиец, будут давать тебе салям. Если нет, не будут. Это большая проблема среди них. Не все они такие, пожалуйста, не поймите неправильно. У меня есть прекрасные друзья саудийцы, но некоторые, которых я встречал, посмотрят на тебя и не дадут салям тебе. Иной раз ты им даешь салям, они тебе не отвечают на салям. Есть и такие, но большинство ответят на твой салям. Но первыми давать тебе салям не будут. Ну, в общем, однажды все поменялось. Почему? Потому что у меня есть друг бенгалец, который какое-то время жил в Саудии, и он научил меня всем хитростям. Он сказал, смотри, ты хочешь поладить с этими людьми, чтобы они тебя подняли до своего уровня? Или близко к их уровню. Тебе надо одеваться, как они. Думаю, что, ты серьезно? Одеваться, как они, он говорит, да, эту челму надо снять. И вот честно, из-за нее, они на меня смотрят и думают, он из этой секты, он азиат, он такой, наверное, делает бида, бида. И честно говоря, так многие из них говорили мне всякое, из-за того, что на голове я ношу это и сразу же начинали предполагать, что я из той или иной партии. Что же я сделал? Я снял челму и надел белую тюбетейку, и когда я ее надел, я взял накидку, и друг сказал мне, когда возьмешь ее, это не такая накидка, эту я просто в мечети нашел, и воспользовался ей, это не моя. Но все равно, машала. один брат дал ее. И друг сказал, возьми накидку. Но необычную. Она говорит, должна быть вся белая. Вот у палестинцев накидка есть же черно-белая. Тебе, говорит, такая не нужна. Возьми чисто белую. И она должна быть длинной. Они ищут длинную, Маша Аллах. И вот эту складку в середине нужно как следует проутюжить, чтобы ты мог ходить вот так. И буквально я оделся вот так. И поверить не мог. Я иду, и вот все саудийцы, которые не давали мне салям, я такой, вау, да я в новый клуб попал. И вот я иду, подхожу к хараму, подхожу к дверям, они уже издалека салям мне дают. Даже когда я проходил возле Рауды, обычно, когда я туда приходил в этой челме, они говорили, «Ялла хаджи, ялла хаджи, рух, ялла хаджи». Right? А когда оделся так и пошел на Рауду, они говорили «Идем, брат мой». И было даже такое, что вот, допустим, проход переполнен людьми, а мне нужно пройти к выходу, а вернуться обратно не получится. Вот ты идешь на Рауду, обратно пойти не можешь, а сбоку проход для имамов, специальный выход для имамов. Они говорят «Валлахи, ахей, идем, идем, выходи здесь, провели меня через выход для имамов». Что? Вот верите? Upgrade! А когда я говорил по-арабски, они думали, вау, он один из нас. Я выглядел как еменец, или как еще какой-то араб, типа халиджи и так далее. То есть я пользовался уважением. И, субханаллах, все так изменилось. Изменилось просто за ночь. Начал носить это. Даже перед харамом никто не говорил мне бидо. -да", не говорили, ты такой, такой, ничего такого. И знаете, что я сделал? Несколько раз я был с группой и дал лекцию перед харамом. Снаружи на мраморном полу. Когда я надевал Амаму, Челму, вот это, полицейский меня толкал, отпихивал. Серьезно, саудийский полицейский, сначала пришли люди, которые любят говорить ⁇ ширк, ширк, бида, ширк, бида, ширк ⁇ Они начали говорить мне, что ты здесь делаешь, не стой здесь, убирайся отсюда. Каждую ночь мне говорили ⁇ уходи, уходи ⁇ и так далее. Толкали, отпихивали меня, говорили мне сворачивать собрание, а там собрание это было небольшое. Мы говорили о Сире Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Полицейский пришел потом. Пришел человек, привел полицейского. Полицейский захватил меня за шею и хотел отвезти в полицейскую машину и увезти. А все из-за чего? Из-за того, что этот хаджи носит вот это. Из-за этого он выглядит как бедачик. А в следующие несколько лет я что сделал? По совету друга Альхенулиля начал носить это. В том же самом месте дал урок. Подошел саудийцы, вместо слов э, паломник, паломник, кто тебе разрешил здесь сидеть? Давай, паломник, уходи. Знаете, что он сделал? Ну вы же понимаете, вы же понимаете. Идемте. Остальные азиатам и так далее и говорил. В Лучезарной Медине увидел, что я так одет, подошел и говорит. Я подожду вас еще несколько минут, заканчивайте встречу и едите. Он любезен был. Почему? Из-за этого. И знаете что, друг сказал, держи складку проглаженной. Знаю, сейчас не проглаженная, но должна быть проглаженная. Потому что через пару дней, знаете что случилось? Проутюженная складочка разгладилась, и я ходил по магазинам, а накидка стала гладкой, вот такой, без складки. Я пришел в магазин ожидая уважительного отношения, не то что особого уважения, обычного человеческого уважения, как гостю, который приехал в вашу страну. А уважения не получил, не получалось торговаться. Я думаю, да что такое, что такое? Говорю другу, что такое? Он говорит, эй, ты забыл прогладить складочку, потому что если ты ее не прогладил, ты выглядишь как дешевый индеец, который носит накидку вот так. Я говорю, окей, снова прогладил и стал таким, каким они любят меня видеть. И знаете что? Все стало классно. Знаете, что я вам скажу? Смотрите. Я могу давать лекции в таком виде. Надевать все это. Выглядеть как халиджи. А разница? Я тот же человек. Я тот же человек. Надел ли это? Или надел это? Или еще что? Я тот же самый человек. Почему вы судите обо мне, о моих мыслях, о моей ахиде, о том, кем я могу быть? И все ваше отношение ко мне меняется, потому что я надел это или это? Что? Да вы что? А люди так делают. И это по-настоящему грустно, что люди так делают. Я еще хотел бы кое-что добавить. Это для религиозных людей. Когда вы видите человека без головного убора в мечети, вот, допустим, я сниму это. И это тоже сниму. И вот, допустим, я пришел в мечеть... Хожу по мечети без головного убора и присоединился к намазу. Без такого комисса, просто рубашка, брюки. И почему вы судите обо мне? Мол я из тех людей, которые не знают ислам, типа, А, просто человек. Почему? Ведь в любой одежде я тот же самый человек. Если я надел только тюбитейку, я что, другой человек? Если надел это, я что, другой человек? Или сестра без хиджаба? Она отличается от сестры в хиджабе? Сестра в хиджабе, которая покрывается двумя кусками материи, отличается от сестры, которая покрывается одним куском материи? Какой бы у сестры не был хиджаб, или джильбаб, или без джильбаба, будете судить о ней, потому что она как остальные? Или брата в дюби, или курте, или еще в чем-то, потому как он одевается? Будете его классифицировать? Остановитесь. Потому что, друг мой, знание и богобоязненность, знание человека по исламу и страх Бога в сердце – все это внутри а не в одежде, которую человек носит. Дело не в одежде. Я хочу сказать вам, братья и сестры, давайте прекратим осуждать людей, давайте относиться к людям с добротой и с любовью. Мечеть не должна быть клубом для праведников. Мечеть должна быть местом для людей с недугами души. Мечеть должна быть здравницей для больных, а не просто клубом для праведников. Это не игра, в которой типа «он не одевается, как мы, он не с нами, вот так будем к нему относиться, он не из нас, пока не одевается, как мы, пока его борода не будет длинная, как у нас». Это не клуб. Так что относитесь к людям справедливо, с добром, мы же все мусульмане, и все, кто перед тобой, также заслуживают саляма, как и все остальные мусульмане. И не судите по внешности людей о том, что у них внутри. Надеюсь, был полезен. И в следующий раз вы можете меня увидеть где-нибудь в Саудовской Аравии в такой накидке. Я ее проглажу и буду вот так ходить. И мне не будут говорить такие вещи типа «Проходи, паломник, проходи». Всего этого я избегу. Но иной раз, знаете что, думаю, эта ситуация жалкая. Это жалкое положение, когда из-за одежды к тебе относятся определенным образом. Это жизнь лишь миг один, пред жизни будущей и вечно. не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство злато, серебро не приведут желанной цели.